Здравствуйте! Мое Дело Бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Случаи обязательного аудита. Займы не для НПД. Слет с ПСН. Цунами в сфере ККТ. Налоговый прогноз. Случаи обязательного аудита. Минфин опубликовал перечень случаев проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2021 год. Он включает в себя 83 случая, что на 8 случаев больше по сравнению с прошлым годом. Ряд изменений связан с обширными поправками, которые действуют с 1 января 2022 года. Это и запрет проводить обязательный аудит индивидуальным аудиторам и введение особых требований к аудиторским организациям, которые проводят аудит общественно значимых организаций. Займы не для НПД. Полученный процентный доход по договорам займа не может облагаться в рамках НПД. Такой подход вне рамок спецрежима, действующего для самозанятых. Несмотря на то, что ранее Минфин высказывался в другом ключе, сейчас позиция ведомства претерпела изменения. Соответственно, если взаимодавец на НПД, то с выплаченных ему организацией или предпринимателем процентов потребуется удержать НДФЛ. Слет с ПСН. При утрате права на ПСН придется пересчитать налоговые обязательства с начала действия патента. И в данном случае многое зависит от того, совмещает ли предприниматель данный режим с другим специальным режимом, например, с ОСН, а также от срока действия патента. Так, если предприниматель совмещает ПСН с ОСН и его доходы превысили 60 миллионов рублей, допустим, с 1 августа, то он считается перешедшим полностью на ОСН с начала действия патентов, которые применяются в этот период. Если же предприниматель не совмещает ПСН с другим спецрежимом, то слет произойдет на усно со всеми вытекающими последствиями. Цунами в сфере ККТ. Всех торговцев на рынках, выставках и ярмарках планируют обязать применять кассы, кроме плательщиков ЕСХН с небольшими торговыми местами. Успеют ли принять нововведение до 1 февраля 2022 года, как запланировано в законопроекте? Налоговая служба одного из регионов посчитала, что дело решенное и уведомила своих налогоплательщиков о том, что правки в закон о ККТ уже внесены и вступят в силу с нового месяца. Хорошая новость: переходный период будет, но недолгим. Налоговый прогноз. Возможно, скоро в Государственную думу внесут законопроект, которым хотят ограничить рост налога на имущество организаций десятью процентами в год. Увеличить базовый предельный доход, при котором разрешено продолжать применять ОСН с 200 миллионов рублей до 300 миллионов рублей в год. Изменить порядок распределения единого налога при ОСН между региональными и местными бюджетами. 24 января до 31 марта 2022 года включительно для банков продлят программу поддержки льготного кредитования субъектов МСП из пострадавших отраслей. Это значит, что кредитные организации, присоединившиеся к этой программе, продолжат выдавать малышам кредиты по ставке не выше 8,5% годовых, либо снижать до этого уровня ставки по ранее выданным кредитам. Центробанк. Предлагает ввести ответственность за нарушение запрета на использование в России криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги. Также планируется ввести запрет на выпуск, обращение, обмен такой валюты. Причина распространения криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности.